привет сегодня будем солить на зиму зеленые помидоры в банке по очень простому быстрому и вкусному рецепту приготовленные таким способом помидорчики получаются на вкус как из бочки для приготовления нам понадобятся зеленые помидоры укроп с зонтиком несколько листиков смородины несколько листиков вишни сахар соль горчичный порошок чеснок черный перец горошком и холодная питьевая вода. Первым делом готовим рассол. Берем 1 литр холодной питьевой воды. На 1 литр добавляем столовую ложку соли, столовую ложку сахара и чайную ложечку порошка горчицы. Затем все хорошо размешиваем, чтобы все кристаллики растворились вот уже все растворилось такой вот рассол получился отставляем его пока в сторону теперь берем банку у меня обычная двухлитровая банка ее просто помыла не стерилизовала ничего и укладываем на дно веточку укропа вот так его просто ломаю и закладываем туда же бросаю несколько листиков смородины несколько листиков вишни высыпаю перчик горошком а затем добавляю чеснок, каждую дольку перерезаю пополам вот так, режу на две части чтобы больше отдал аромат свой и закладываю чесночок весь кладем в самый низ банки дальше наполняем банку помидорами берем помидорчики вот здесь вот у основания делан роз прокалываем его вилочкой. Вот так он лучше просолится. Вот такую же процедуру повторяем со всеми помидорками. И вот так баночку можно встряхнуть, чтобы помидорчики плотнее уложились туда. В процессе наполнения также добавляем еще веточку укропа Также отправляем по несколько листиков смородины вишни и продолжаем закладывать помидоры ну вот баночка у меня уже практически полная для красоты я взяла такой немножко уже созревший помидорчик покладу чтобы поярче был сверху теперь покладем оставшийся укроп а также все листики родину вишню. Теперь еще раз размешиваем наш рассол и заливаем помидорчики. Вот как раз на двухлитровую банку понадобился литр рассола. Закрываем банку обычной капроновой крышкой. Вот какая красота у нас получилась. И ставим баночку в какую-нибудь миску что в процессе брожения может выделяться рассол банку с помидорами сразу ставим в холодное место в холодильник или же в погреб если есть и следим за тем чтобы по мере вытекания рассола все время помидоры находились в жидкости